Ну что, мы в Грузии, я не один, я с папой. Это, это не папа, это не папа, просто дядя какой-то. А это водный резервуар, снабжает пресной водой Тбилиси. Очень красивое место. Мы сразу выехали на экскурсию, показать немножко Грузию папе. Там были мессенджеры, они контролировали этими территориями и смотрели, откуда в России здесь, да? Facebook, Viber, мессенджеры эти или другие? Кстати, можно подняться на ту башню и оттуда сфоткаться. Там очень красиво это. Только там подъем чуть-чуть страшненький, но есть место. А я поднялась. Там маленькая комнатушка, подземный маленький тоннель. Хранили вино, водичку. Вот, еду. Это крепость. Она с 13 века здесь стоит. Красивое место. Вода втекает, вода водохранилище, которая прямо дальше. И это пресная вода для в там хранится. Guys, like to yeah. У нас экскурсия. Едем в горы. В Грузию приехал с папой. Семья осталась в Украине. И мы в первый день приехали специально от Тбилиси, чтобы поехать в горы. Вот сейчас тут ездим везде. И мы в первый день отправились на экскурсии, чтобы показать чуть-чуть Грузию папе. Вот, так что, так. Чуть попозже расскажу, как я съездил в Украину, что я там делал. А сейчас немножко погуляем. Он там шел. Он поднялся наверх, потом сказал спускайся. Ой-ой-ой. Такая тропинка здесь. Такая. Ой, только не спрашивайте, куда я залез. Потому что это башня, а это забор. Но красиво. Какой рынок здесь. И вот мы идем в те горы. Мы в Гудаури Тут просто великолепно Красотища Зима, середина апреля А здесь снег Класс И тепло, тепло на улице Мы в центре Гудаури вот казино есть, обратили внимание, где рекламка. Вот казино есть. Гостиница. маркет, кафешки, вино. Парапланы. Да, парапланы, то все это можно плавать здесь, все. летать, летать, говорю плавать, летать. Кататься на санках. на таких, на лыжах. Красиво здесь. Людей еще много, снег лежит. Тепленько на улице вообще, здорово. Вот подъемники. Людей много. Достаточно много. Для апреля вообще отлично. Сегодня, напомню, у нас 7 апреля. Гудаури здесь выставка техники, такая, поднялись на город. Что там, как понимает? А. Анда, нет, да? и грузии Здесь история нарисована как видите история меняется арка есть дружба такая себе Но грузины любят русских вообще относятся все очень уважительно никто не будет обращать внимание на политические моменты но ну, я имею в виду именно политическая составляющая. Арка есть, дружбы нет. Разбеги. Церковь Троица. А там что, не дайте? Сегодня еще церковный праздник благовещения. Это вот мы церкви старины. Всех верующих с праздником. Классное место, очень красиво. 재미 какой hurting